Всем привет! Как видите, сейчас мы находимся на моей кухне, а это значит будем говорить о питании, а именно я хочу вам показать, чем питаюсь в течение всего дня сейчас на сушке. Сегодня понедельник, когда я снимаю это видео, это три недели до следующего турнира, а именно Olympia Amateur, которая будет проходить в Дании. И я решила показать вам за кулисье того, как выглядит мое питание конкретно в этот период. Сразу два небольших дисклеймера. Первый, это я не врач, не диетолог, не нутрициолог, поэтому не воспринимайте это видео как руководство к действию. Также это мое питание, которое подходит конкретно мне, с моими особенностями организма, моими нагрузками, поэтому также не пытайтесь примерить его на себя, не пытайтесь это повторить, это конкретно то, что работает для меня, но я хочу с вами этим поделиться, я хочу немножко приоткрыть занавес и показать, чем именно я питаюсь сейчас, на сушке, потому что очень много есть заблуждений. И мне бы очень хотелось эти мифы развеять, что это на самом деле не кура рис и брокколи, а более разнообразный рацион. Сейчас у меня будет второй прием пищи, и я хочу показать вам, как я его готовлю, что в него входит. Поэтому я надеюсь, что это видео будет вам полезным и интересным. Кто здесь новенький, меня зовут Аннет, и добро пожаловать на мой канал. Если вам нравятся честные и откровенные видео о спорте, фитнесе, питании и натуральном бодибилдинге, то не забудьте подписаться. А также там внизу не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новые видео. Сейчас на обед у меня будет вот такой вот тунец с болгарским перцем. Десерт из кокосового йогурта, вот такого. к йогурту я также добавлю вот такие вот хлопья Nesquik для завтрака, я их просто обожаю. Выглядит мой второй прием пищи. Здесь у меня болгарский перец и маринованный тунец. Не маринованный тунец в банке. Обычно я предпочитаю покупать свежий, но так как мне еще до сих пор не пришла доставка из супермаркета, я ее жду, она должна быть где-то ближе к вечеру то я решила взять вот такой вот, потому что это то, что у меня сейчас дома осталось. На десерт у меня кокосовый йогурт с хлопьями, и я еще добавила 5 грамм вот этих вот шоколадных таких капелек, потому что они добавляют действительно вкус, более 5 грамм, и, в принципе они там не особо сильно как-то повлияли на мои КБЖУ, если честно. Еще после этого приема пищи у меня будет холодный кофе и я покажу вам, как я его сделаю, но сейчас у меня остывает заваренный кофе, поэтому сначала я думаю, что справлюсь с этим приемом пищи и покажу затем вам, собственно, как я буду делать холодный кофе. Чтобы приготовить холодный кофе, я отмеряю где-то 50 мл безлактозного молока. Это идет в блендер. Также в блендер идет кофе, лед. Для вкуса я добавляю немного стеви и небольшую щепот покоритель. Все это дело мы закрываем и взбиваем. Следующий прием пищи у меня это бургер с индейкой. Я булочку уже взвесила и даже немного обрезала, потому что она была великовата по весу, к сожалению. Здесь у меня котлета из индейки и двадцатипроцентный сыр хит uh, зрык польский, вот, и сверху я просто поливаю немножко соусом сальса. Снизу была вот такая вот лимонная горчица. Булочка здесь самая обычная, не зерновая Вот, бургер выглядит приблизительно вот так вот. На самом деле очень вкусно. Я буду его кушать с колой без сахара. Итак, наступил вечер и время четвертого по счету третьего, четвертого, четвертого приема пищи. Я уже сбилась со счету. Это будет творог. Вот такой вот у меня. Это 5% творог. И джем без сахара. У меня это хелиос с лесными ягодами. Творога у меня должно быть 100 грамм. Так вот. И джема 40 грамм. что мне пришла доставка продуктов из супермаркета, и я решила, что в рамках видео о питании вам было бы, наверное, интересно увидеть, что находится у меня в продуктовой корзине. Поэтому, недолго думая, я притащила этот огромный пакет. И сейчас я покажу вам, что же именно я заказываю практически каждую неделю. У меня похожий набор продуктов. И что находится в этой доставке, что находится в моей продуктовой корзине. Конечно же, яйца и яйца у меня здесь прилично. Кокосовый йогурт, сегодня он уже у нас появлялся. Где-то там потерялась крышечка, надо поискать. Йогурт растительный, в нем вообще нет молока, поэтому такой безопасный вариант для тех, у кого какие-то, возможно, есть проблемы с усваиванием молочных продуктов, очень классный. И он мне нравится, он не слишком сладкий, он вообще не сладкий практически. Продолжая тему растительных продуктов, растительное молоко, его я также люблю иногда добавлять в кофе, либо в хлопья. Которые также здесь находятся Так что Собственно хлопья Здесь скорее всего будут продукты Которые многие Не добавили бы в список правильного питания, но те, кто подписаны на мой канал, они знают, что я за сбалансированный подход, и на самом деле понятие правильное и неправильное достаточно относительное, вот, поэтому не будем здесь разводить эту полемику, я думаю, что в любом другом видео вы достаточно уже услышали по поводу того, что я думаю о правильном питании. Так вот, шарики, кстати. Напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что мы с мужем постоянно спорим о том, как их вкуснее и правиль... правильнее есть, потому что я люблю есть вот эти шарики с холодным молоком, он их ест с теплым молоком, и... Мы абсолютно не сходимся в мнениях. Поэтому напишите те, кто тоже любят вот этот завтрак, с каким молоком вы их кушаете: с теплым или с холодным. Мне будет очень интересно узнать. Боже, все так шуши! Ну, и, собственно, само молоко оно здесь у меня безлактозное, потому что у меня есть небольшая непереносимость лактозы, выработана уже во взрослом возрасте, поэтому я нормально, в принципе, усваиваю такие продукты, как. Сыр, там, творог, йогурты, но вот с молоком бывают иногда проблемы, поэтому я предпочитаю выбирать безопасный вариант для себя и покупать безлактозное молоко. Обычно я беру 2,5%, но так как у меня уже последние недели сушки перед финальным турниром, то я выбираю менее калорийный вариант. Не рекомендую, конечно, не обращайте на это внимания. Это лично такой нюанс мой перед самими соревнованиями. 0,5% или 2,5% особо большой разницы не делают, не концентрируйтесь даже на этом. Дальше еще у меня есть томатный сок, его я добавляю в разные блюда. Сегодня, кстати, дальше я буду готовить интересное одно блюдо на ужин, и мне там понадобится сок, так что смотрите дальше. Бананы. Пожалуй, это один из моих самых любимых фруктов, поэтому без них никуда. Фольга и пергамент для выпечки, потому что я очень часто запекаю что-то в духовке. Микс салат. Я беру иногда вообще самые разные микс-салаты, поэтому не принципиально, какой именно брать. Еще перец один. Что случилось? Без наклейки, без ничего. Странно. Перец, огурцы, помидоры. Что мне, конечно, не нравится в этой доставке, это то, что. Запакованы продукты в кучу пластика, к сожалению, нет опции какой-то более экологичной в этом варианте доставки. Хотелось бы, конечно, чтобы были какие-то другие пакеты, не пластиковые, но... Также к своим бургерам из индейки, которые я готовлю, я беру горчицу, потому что это чаще всего самая низкокалорийная заправка. И вот такой вот, это мой любимый соус барбекю, не считая Хайнс, Не скажу, что тут супер какой-то крутой состав, но он мне нравится, и, как я уже сказала, я не за чистый правильный рацион, то есть небольшое количество каких-то переработанных продуктов, там до 20% от рациона, это вполне приемлемые. Если у вас нет никаких противопоказаний от врача, потому что если у вас есть противопоказания, то это, конечно, принципиально. Еще одна пачка творога. Сегодня я его уже ела, открывала новую пачку, но вот я еще себе одну заказала, потому что обычно за неделю я съедаю где-то две пачки творога. И я очень люблю мясо индейки, поэтому вот я тут где-то 800 грамм фарша заказала. Еще... Раньше сегодня я покупала морепродукты, но их я предпочитаю выбирать сама, вручную, поэтому я ходила здесь, в супермаркет, который находится у меня рядом с домом, но вот э, доставку я всегда заказываю каждую неделю, вот такую вот упаковку фарша. И это, как мне кажется, все. Да, вроде как все. Так что вот такая вот распаковочка получилась. И я пошла готовить... Мой финальный на сегодня прием пищи. Сейчас вам обязательно покажу, что это. Сегодня на ужин я буду готовить на самом деле очень простой рецепт, который можно совмещать не только с этим источником белка, который будет сегодня, но и с многими другими. То есть, в принципе, можете там добавить все, что хотите. Рецепт достаточно гибкий. И также я мелко нарезаю чеснок, несколько долек. Лук в глаза заходит, сейчас плакать буду. Лук я высыпаю на сковороду, и затем нарезаю овощи. Это у меня сегодня болгарский перец и помидоры. Следующими входят будут помидорки. Здесь у меня находятся кальмары, почему они в воде, потому что я их уже отварила, то есть я их вкинула в кипяток буквально там на 3 минуты, не больше, потому что они будут прям как подошва, они очень быстро твердеют. И сразу после того, как я их прокипятила 3 минуты, сразу я их окунаю в холодную воду, чтобы они перестали вариться. Даю им остыть и потом вот так вот снимаю с них шкурку. С кальмарами действительно очень важно их не переварить, потому что потом их жевать просто невозможно. И это вопрос буквально пары минут, потому что чуть-чуть они перевариваются и становятся уже просто очень жесткими. Вот так вот я поддеваю ножом и потом снимаю вот эту вот верхнюю пленку с них. После чего проверяю, нет ли внутри также, возможно, каких-то пленочек, элементов. Но, как я сказала, в принципе, вы можете использовать вообще любые абсолютно источники белка в этом рецепте. Я также его делаю с индейкой, с фаршем из индейки, можно с говяжьим фаршем, можно с креветками. Если хотите, можете попробовать даже там с нутом приготовить, с чечевицей, то есть с растительными источниками белка на ваше усмотрение. Затем я вот такими вот кольцами нарезаю кальмара и кидаю его к оставшимся овощам. И теперь к овощам и кальмару я добавляю томатный сок, после чего соль и перец по вкусу, также можно добавить сушеный чеснок, любые специи, которые вам нравятся, и дать протушиться этому всему вместе где-то там 10-15 минут буквально. так вот выглядит готовое блюдо, очень на самом деле получается вкусно, и как я сказала, можно готовить с любыми источниками белка, я прям вот очень люблю его за то, как это просто приготовить, и не нужно ничего особо там выдумывать. Я тогда пойду кушать мой финальный на сегодня прием пищи, а вы пишите в комментарии, как вам такой формат видео. Возможно, вы бы хотели увидеть такую же версию видео, но уже на наборе. Пишите в комментарии. А также, если вы хотите поддержать мой канал, то ставьте этому видео палец вверх и делитесь им с друзьями. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. И до встречи в следующий раз. Пока-пока!